Всем привет, с вами Супер СуперСоник. Я открыл новый сервер, где можно спокойно пообщаться или просто сделать стримы. Присоединяйтесь по ссылке в описании.